возражений на самом деле много привет александр на самом деле очень много возражений и поэтому как бы для того чтобы не работать с возражениями нужно первое работать с любой аудиторией. то есть вот смотрите я сейчас буду перечислять те моменты которые уменьшают вероятность работы с возражениями понятно что в любом в любых продажах в любом бизнесе которые основан на покупке, на продаже услуг, продуктов каких-либо, на последний какого-то бизнеса, есть особое возражение. Но это все потому, что многие бизнесы работают на массовость, да? то есть они охватывают огромный рынок, с этого рынка приходят различная аудитории, непонятно какая, какой шерсти, да, то есть непонятно какой масти. И поэтому иногда приходится работать с возражениями, чтобы закрыть какую-либо сделку. Потому что они не работают с узконаправленной целевой аудиторией. А если посмотреть на наш бизнес, на сетевой бизнес... На домашний бизнес интернет бизнес то здесь мы можем выбирать работать ли со всеми и работать с возражениями тем самым выжигать себя да то есть отвечать почему сетевой маркетинг это не пирамида почему в нормальной адекватной компании не нужно продажами заниматься если ты не хочешь заниматься достаточно а, кушать продукт почему а, достаточно приглашать одного человека в месяц, да, то есть и через год ты можешь стать финансово независимым, и много-много другое. Почему твой продукт, он хороший, почему, почему он, чем он отличается от того, что в магазинах продается. Если вы работаете с целевой аудиторией, вот данных вопросов вообще как бы, не должно возникать, а, потому что, ну, во-первых, работать с подготовленной аудиторией, вот возьмем, я, например, работаю с предпринимателями сетевого маркетинга, и у меня никогда, никогда не возникает вопросов, что сетевой маркетинг это пирамида, либо сетевой маркетинг лохотрон, сами же сетевики об этом не скажут, потому что они уже, мышление подготовлено к этому. Вопрос стоит там в личном объеме. В некоторых компаниях нужно личный объем делать, в некоторых компаниях не нужно личный объем делать, либо личный объем определенной высоты, да, то есть стоимости, в другой компании определенной стоимости, и только Вопрос стоит, а сколько нужно делать личный объем? И когда я, например, говорю, что в моей компании вообще на личный объем, ты, например, делаешь первый месяц, а на второй, третий месяц ты уже начинаешь зарабатывать деньги, ты личный объем делаешь уже с заработанных денег, ну, тут иногда, может, нужно будет поработать с возражениями, потому что зачастую сетевики привыкли либо продавать, либо баночки под кровать ставить, либо постоянно работать в минус, это ну, одно, наверное, из самых главных возражений, которые встречаются у сетевиков, но все остальное, по сути, как бы, опять же, выбирая свою сетевую, ну, свою аудиторию перед, вот перед выстраиванием отношений, вот если вы создаете какой-то контент-план, либо вы проводите лайв-трансляции, вы проводите видео, и если вы хотите, чтобы на вашу личность приходили люди, Поэтому вам периодически косвенно постоянно нужно говорить о своем бизнесе и вот в каждом в каждом посыле, то есть это может контент это может быть аудио, это может быть пост, это может быть видео, любой формат в каждом видео где вы косвенно говорите о бизнесе а косвенно на самом деле можно говорить практически в каждом посте каждом видео, то есть э, какое-то сравнение писать, либо ну, то есть сравниваться со своей командой, либо сравниваться своим бизнесом, сравниваться своим продуктом, ну это вот э, пассивно так, не дерзко, не в лоб а пассивно. И вот в каждом таком посыле, в каждом посте вы косвенно, говоря, о бизнесе, вы э, работаете над возражениями. Например, записывая одно видео, либо вы знаете, что вашу стену смотрит мама в декрете, ну, грубо говоря, да, и вы, как между прочим, как бы пишете и рассказываете о том, что вот мой бизнес неплохо подходит для мам в декрете, и вы понимаете, вы начинаете изучать свою аудиторию, и э, изучать, опять же, это можно на форумах, это в группах, с теми проблемами, с которыми они встречаются. И вот это все вот записывая постоянно к себе куда-то в блокнотик, либо составляя какую-то таблицу, вы знаете, с какими проблемами встречается ваша аудитория. И вот эти проблемы начиная обрабатывать в каждом своем посте. Возможно, одну проблему, возможно, перечень проблем, и, и например, вот, я могу составить пост, между прочим, да, то есть рассказывая о бизнесе, с какими проблемами сетевик сталкивается, и говорить: вот, например, а, а стоит лишь выбрать правильного наставника, правильную компанию. Например, вот в моей компании, либо у меня в команде не нужно заниматься продажами. Личный объем делается только в первый месяц и. А, на второй, на третий месяц только, как говорится, вам нужно личный объем делать а, с уже существующей прибыли. А, вам не нужно приставать к списку знакомых, как обучают а, ваши спонсоры. А, достаточно иметь компьютер. А, желание обучаться и получить то есть я обрабатываю возражения я не говорю приходите ко мне да то есть я не говорю приходите ко мне потому что у меня круто я привожу в пример я например сначала поговорил о болях с какими проблемами человек сталкивается и потом я же ответил на возражения которые чаще всего сталкивается человек ваша целевая аудитория тем самым предварительно уже подготовил определенную почву. Если человек это зацепит, то есть я уже отвечаю на его возражение. то есть предварительно, человек, человека если зацепит, и он ко мне обратится, я уже не буду с ним говорить на языке возражений, потому что он это увидел, я уже обработал возражение вот таким вот пассивным методом. И он просто при, приходит и, и задает, например, какие-то ну, наводящие вопросы, там дополнительно узнавая о компании, либо как зарегистрироваться, как, когда можно при, приступить к обучению. И вот так вот на самом деле строится вообще вся коммуникация, продающие вебинары, продающие лайф-трансляции, продающие посты, продающие видео. То есть, в тех моментах, когда вы делаете посыл к своей аудитории при рекрутинге, при предложении своей, своего продукта, либо услуги, вы косвенно рассказывая свою историю, возможно. То есть, вы продаете через истории. Вы рассказываете, как вы встречались с определенными проблемами в жизни, с которыми встречаются многие, большинство вашей целевой аудитории, и как вы ее решили через те возражения которые как бы человек встречается вы говорите что например у меня не было денег у меня не было денег но я понимаю что бизнес надо строить а, на каких-то инвестициях и благо что в сетевом маркетинге нужно делать инвестиции небольшие я там проинвестировал 150 всего лишь долларов я, я принял свой активный путь к успеху то есть вот смотрите вы не говорите что это ну дорого-недорого, вы говорите, что у вас не было денег, но вы нашли эти 150 долларов, потому что понимали, что с этого начинается бизнес. И вы начали э, дорогу к успеху. То есть вы э, ответили на возражение, что это дорого, либо, а, тут надо 150 долларов платить. Ребят, поставьте восклицательный знак, если вы улавливаете ту фишку, о которой я говорю. То есть вот э, нужно продавать через свои истории, например, э, с какими вы тоже сложностями такими же встречались, как ваша целевая аудитория. И вот вы то, вот говорите, а, от, а, рассказывайте свою историю так, что вот в вашем подтексте вы уже отвечаете на их возражения. Угу. Вижу восклицательные знаки. Не умеете писать, говорите. Включайте лайв-трансляцию, записывайте видео, записывайте аудио. А, нужно все, все форматы использовать. А, я тоже не умею писать, но я пишу. Никто не умеет писать изначально, умеет хорошо и классно писать копирайтеры.